Всем здарова, ребят. Ну что, у нас сегодня появились акции и появились плюхи на день замка владельца на Тайване. Вот такие вот плюшки. Довольно такие, в принципе, неплохие. 1К камней, камешки, плюс 100 супер-питомцев можно получить. Но на немке мне однозначно, если такое будет, пойдет, потому что у меня там дофигища расходников есть. Коробки со скинами и три сменки. Ну, героя, как обычно, нет. Это подарки за вход. Сейчас чекнем, что у нас еще по акциям есть. За вход. Точнее, не за вход, это просто плюшки. За вход я ничего не вижу пока что. Или их попозже добавят. Или они будут, скорее всего, завтра. А возможно, их вообще не будет. Никто, в общем, пока не знает. Тут у нас никаких плюх. Тут тоже никакой халявы, в принципе, нет. В засамике есть что-то. 20 косамов. Больше. Больше нифига. В общем, такие вот плюхи. Два сундучка. Давайте поотк... пооткрываем. Посмотрим, что у нас по скинам получится. Ну, вряд ли что-то мы сможем собрать, мне кажется. 50 коробок. 10, 20, 5, 5, 40. Почти 50 на фрею. Зеленого мы тоже, Феникса тоже вряд ли соберем 10, 20, 30. Ну, в общем, добрать, я думаю, для тех, у кого есть, нету коробки. По крайней мере, на немке я однозначно пособираю недостающие скины. То есть у меня 50 будет. На русском сервере, я думаю, вряд ли, потому что там фигню дали коробок. А, так, что по новой коробке, давайте сразу же чекнем. 100 а, штук макаки дали нам. В принципе тоже довольно таки неплохо сейчас я перезайду еще чекну еще разок странно что нету ну возможно завтра это все добавят э, плюхи за вход и выполнение заданий ну, пока нифига нету, не вижу, не, нету, возможно они завтра либо с утра будут, либо вечером. В общем, будем ждать. Ну, в общем, такая вот тема, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Конечно, нету героя, хотелось бы героя, но посмотрим, может будет интересный а попозже шарик. И там будет что-то веселое. Все, всем удачи, всем пока.